Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. И с вами я, Роман Дусенко, в свой прекрасный день, день рождения. Абсолютно. Мы сегодня подгадали, чтобы было все так. И программа Радио, программа Бизнес-завтрак на Радио Медиаметрикс. В моей студии сегодня великолепный человек, интересный собеседник, э, товарищ по цеху, можно сказать, да. И, ну просто, вот знаете, бывают такие моменты, когда ты вот, достаточно один раз человека увидеть, и возникает какой-то контакт. И несмотря на то, что вы можете не встречаться какое-то время, просто созвониться, поговорить. И для меня это именно этим человеком стал Константин Харский. Костя, доброе утро. Спасибо большое. Доброе утро, Роман. С днем рождения. Я прям счастлив, Спасибо. что сегодня удалось тебя лично поздравить и пообщаться с тобой. Замечательно. Отлично. Ты, наверное, знаешь, что я пытаюсь поднимать тему управления вообще менеджмента, так да. как я сам корпоративный да. менеджер там многие годы и стараюсь делать. И вся наша цикл нашей программы вот уже второй год мы изучаем вопросы, как эффективно управлять людьми. Кто здесь только не был, <свят> и э, невербальные коммуникации. Андрей Нинчук – прекрасный, да, интереснейший да. человек, и HR-директора крупнейшей компании. Мы много-много-много говорили, но как ни странно, вот я вчера посмотрел м, темы, то есть мы говорим эффективно, угу. я говорю спикеру, угу. давай приходи ко мне на радио, поговорим угу. о том, что ты умеешь лучше всего, и это будет эффективность через, и ты называешь это через что. И Количество людей, которые выбрали эффективность через корпоративную культуру, uh -huh. превышает 50%. Uh -huh. И все-таки удивительная вещь, что вроде неосязаемая неформальное, да, трудномеряющиеся. Mm -hmm. Для большинства людей особенно, вот я вчера прилетел со своей малой родиной, в городе на амуре я вот если начинаю с людьми загореть, э, их предпринимателями корпоративной культуре, они немного смотрят грустнеет. на меня. Да, грустнее, и они как-то так сжимаются. Это что, типа? Праздник. Это, это деньги, это там пьянка какая-то вообще, что-то еще. А вот, когда начинаешь уже немного по-другому говорить, там через человека, через mm -hmm. само заходишь, через mm -hmm. его понимание, там, мы сегодня часто будем mm -hmm. говорить слово ценности, потому mm -hmm. что я именно выбрал эту тему. Когда мы с тобой познакомились, ты рассказывала о сторителлинге, о продажах, mm -hmm. о сервисе, mm -hmm. Была mm -hmm. великолепная лекция. Я с огромным удовольствием слушал. Улыбки было, Улыбок было много, но потом. Мне сказали, что человек, который в России занимается темой ценностей, а я тоже пытаюсь к ней как-то uh -huh, подойти, uh -huh. был ты. Uh -huh. Я сразу зашел на сайт начал читать твою книгу. Перечитываю ее регулярно uh -huh. для того, чтобы. Потому что, знаешь, это как ты сегодня говорил про фонарик. Uh -huh. С фонариком мне что-то осветил, да. что-то еще причитал. В следующий осветило. раз прошелся, да. другое увидел. Вот, uh -huh. Большинство спикеров, которые были здесь, они отмечали ценности. Но моя практика говорит о том, что ценности так и остаются где-то там, на сайте. И ничего не идут дальше. Давай сегодня попробуем приземлить эту тему. И я очень буду рад, что мы с тобой продвинемся. Потому что по большому счету, это знаешь, ты да я, и больше у нас в России-то никто этим в корпорации это не внедряет. Буду очень рад. Я с большим удовольствием поговорю и расскажу все, что знаю про ценности. Но вот ты поднял вопрос корпоративной культуры, и я хотел бы начать с этого, потому что корпоративная культура это одна из форм существования ценностей. Вот ценности, они же как неосязаемые. – То есть получается не ценности составляют корпоратив, а сама корпоративная культура является. Это ценностью. форма существования ценностей. Вот ценности у человека, вот как они существуют? Вот где они, в голове, там, мозговая структура там какая-то, или что-то. Ты это знаешь, такое? мне первый раз, когда я познакомился с ценностями, мне показали какой-то слайд. Угу. А, наверху поведение, угу. потом а, образ мысли, убеждений и внутри ценностей. И вот человек сказал, что вот, чтобы поменять образ поведения, модели поведения, необходимо заглянуть в ценности. Наверное, необходимо, только я не знаю как. как. Как ты в них. Вот в чемодан знаю, как Там, А в душу как заглянуть не знаю. И э, вот э, культура, ну, то есть это гипотеза, да, мы можем так думать, что корпоративная культура это форма существования ценностей. Наблюдая корпоративную культуру, мы, мы в, в тот момент наблюдаем ценности. И, э, я хотел бы поделиться своим пониманием, что такое корпоративная культура. Супер. Э -э я немного смущаюсь в том смысле, что сейчас жизнь многих слушателей изменится и никогда не будет прежней просто после того, для что Это зашел радиомедиаметрикс. Да, да. да. Вот. Я, как, было время, когда я думал, что корпоративная культура это мероприятие, это герои, это вот. Корпоративный кодекс. Кодекс, это вот это все. А потом мне по работе э, пришлось выполнять такую задачу. Мне приходилось э, отели обращать в нашу веру, и мне давалось три месяца. То есть мне давали три месяца, чтобы любой отель стал отелем Raycartz. И переделать корпоративную культуру, я тогда понял... То есть ты жил в этих отелях три месяца фактически? Ох, что только не было. Я приходил в новый коллектив и говорил: я директор по корпоративной культуре. И люди с облегчением вздыхали, потому что если есть директор по корпоративной культуре, значит, будет корпоративный Новый год. Но они же не знали моей следующей фразы. Моя следующая фраза была такой: Я говорю: у меня есть три инструмента управления: плетка, сабли и пулемет Максим. Некоторые смелые спрашивали Константина: что там насчет пряника? Я говорю, а пряника нет. Есть плетка, чтобы поговорить с вами, есть сабля, чтобы лишить вас лишнего. А что у сотрудника лишнего? Это премия. Но ну, она все время ему мешает. И э, пулемет Максим: спасибо большое, вы нам больше не нужны. Вот обращая отели в свою веру, я понял для себя, что такое корпоративная культура. И этим пониманием <coughs> хочу поделиться. Просто для краткости сейчас я скажу только вывод. Если потребуется аргументация, я с удовольствием. Чтобы понять корпоративную культуру компании, нужно узнать, кого коллектив считает лишним. Не менеджмент, а коллектив. Как только мы узнаем, что коллектив считает лишним честного, трудолюбивого, послушного, исполнительного, мы в этот момент узнали корпоративную культуру. Корпора это суть корпоративной культуры – того коллектив считает лишним. Я, Что им мешает? Пожалуйста. Да, я работал три месяца на фабрике Ломоносова, фарфоровый завод Ломоносова в Питере. В Питере да, директор завода, член партии госпожа Метелица обманом меня туда трудоустроила, пообещала место психолога, а дала место грузчика. Я три месяца да. выпутывался из этого. И на третий день цех был механизированный росписи. 800 женщин, семеро мужчин. Когда соотношение полов такое, то женщины и мужчин не только не боятся, но даже и не стесняются. Поэтому раздевалка утром и вечером была везде. И я непривычный к такому после Балтийского завода. Я девчонкам вокруг говорю, говорю, девчонки, ну есть же раздевалка, ну идите там, переоденьтесь. И одна, прямо скажу, симпатичная, сказала, не нравится, не смотри. И я просто стал смотреть туда, куда мне нравится, я выбирал красивую, симпатичную и смотрел в ту сторону. И между одной из таких симпатичных у нас проскочила искра, она подошла ко мне, правда, вопрос, который она задала, я не ожидал, она спросила, «Ты фарфор воруешь?» Я говорю, «Нет!» Она говорит, «А зачем ты сюда трудоустроился?» Я говорю, «Я психологом хочу работать!» Она говорит, «Ты странный!» Я говорю, а, что, все воруют? Она говорит, ну да. Я говорю, и ты тоже? А на ней сарафанчик, лето, сарафанчик. Она говорит, ну да. Две чашки, два блюдца. Я говорю, извини, а вот куда? где они? Да. Она говорит, ну когда захочешь, согласишься, и вот, решишь и воровать, я тебе покажу, где мужчины выносят. Ну, я уволился раньше, чем меня победила корпоративная культура, но на заводе Ломоносова я был тем человеком, в спину которого показывали, и говорили, вон, вон, вон пошел, вот он не ворует. То есть я был там чужим, угу. когда я заходил в курилку, э, замолкали, потому что непонятно, кто я такой. Если угу. я не играю по общим правилам, то я чужой. И вот суть корпоративной культуры в том, кого коллектив считает лишним, а сила корпоративной культуры – это та ярость, с которой коллектив избавляется от этих лишних. И задача владельца, менеджера – перехватить управление и назначить лишним самому. То есть ты, владелец, коллективу, говоришь, у меня не будут работать вот такие. Супер. И продавливаешь это решение. И... Воля собственника, и воля руководителя. Да да да, да, да, да, да. И таким одним из примеров, когда менеджмент взялся и выстроил корпоративную культуру вот через а, эту идею. Это, я считаю, культовый банк, лучший банк России. Реклама возможна? Да. Это лучший банк России, лучший банк всех времен и народов это банк 24.ru, ныне. Точка. И Дьяконов, который взял и выстроил корпортивное. Сергей Веровонец. Да. Ну и Сергей, да. Они, они сказали, кому здесь не место. И это единственный банк, где нет высокомерие по отношению к клиенту. Слушай, вот я тебя слушал, да, а я же тоже сейчас постоянно в этих проектах, у нас получалось <как> немножко по-другому. То есть, <как> когда мы начали говорить, ну, то есть мы про корпоративную культуру <как> мы понимали, <как> <как> но у нас получалось, что когда мы начали говорить о ценностях, и вдруг ни с того ничего ценности стали каким-то, ну, не просто словом, а... Например, месяц там ценности и ответственности, и все высказываются на эту тему. У людей начиналось какое-то противостояние, и вот именно эти-то люди и ушли. То есть, получается, мы поставили, не выбрали не то, а мы выбрали, главные теперь будут те ценности, которые мы объявили, мы будем их придерживаться. Кому не нравится, пулемет Максим. Ну, можем перейти к ценностям. Давай, поедем. Надо сказать, что я ценностями интересуюсь, практически 17 лет, э, и пытаюсь в меру сил исследовать. И сейчас есть формулировка, <как> которую я сам себе называю «ценностное управление версия 3.0». но начать надо с 1.0. <как> э, ценностное управление 1.0 – это понимание ценностей как, ценностей как фонарик, высвечиваю <как> часть мира, и если человек проходит по улице и замечает, что на этой улице 4 салона красоты, то это значит, что когда салоны красоты отражаются в его системе ценностей. Может быть, он о них думает или у него какая-то… если будет... не замечает, значит… Там... Просто не попали в фонарик. И поэтому вот одно из практических след... следствий этого момента, в, предположим, вы принимаете на работу нового сотрудника. Скажите ему, что 10 минут у него есть и отправьте его погулять по вашему офису. По офису, по ресторану, по отелю, скажите, 10 минут вот, погуляй, сейчас я вот освожусь. Он возвращается, и вы у него спрашиваете, что он увидел. Если он говорит, я увидел, как все четко работают, его система ценностей выделила, что все работают четко. Если он говорит, что я заметил, что у вас в офисе полно незамужних девушек, его система ценностей выделила это. То есть и вы фактически провели тестирование его системы. То есть Вы выявили без каких-либо да. сложных методик. Абсолютно. Если у вас на стене висят, висят плакаты что-то про ценности, а он, он прошел мимо, и не заметил, то значит он не чувствителен к этим идеологическим штукам. И если вы сами себе можете рассказать, что вы помните в офисе клиента, то вот в этом рассказе. И, и будет отражаться ваша система ценностей. Итак, ценностное управление версия 1.0 – это фонарик и выбор. Помните, видите, распутье, налево пойдешь, направо пойдешь. Вот в выборе пути участвуют ценности. Uh -huh. Поэтому мои, например, собеседования, они выглядят так. Я человека прошу рассказать автобиографию. Ну, обычно современные менеджеры говорят, Константин, вы просто плохо посмотрели, перед вами лежит резюме. Uh -huh. Я говорю, это вот резюме хорошо. Расскажите а о он... себе. Да. И говорю, пусть ваш рассказ начинается примерно так. Я, Харский Константин Викторович, родился 18 мая 1963 года, семье, в семье медицинских работников. Чуть понимает, начинает рассказывать автобиографию, а я в его рассказе ищу моменты, когда он совершал выбор. Uh -huh. Вот он мог остаться жить в Романовке, Саратовской области. Uh -huh. А он переехал. А он поехал в Питер. То есть это выбор. В Питере он поступ... мог поступить куда угодно, а поступал в корабель. Слушай, ты знаешь, я вспомнил одну секунду, да, да, да. я как раз сейчас был на малой родине, и случайно, я банковскую систему, в которую просто 17 лет попал случайно, зашел по, мне нужна была карточка, и управляющая офисом мне сказала, слушай, у меня тут есть вакантное место, приходи, а я в то время в Штатах поучился, она взяла доп. офис на обед, закрыла а -а -а. курочку, достала, тапочки надела. -а -а. Я приехал в Хабаровск, там мы сняли видео, и говорю, где тут у вас принимают на работу на зам управляющих? Я говорит, ну пройдите в отдел кадров. Я говорю, пишите автобиографию. Я написал, а, ну, уехал, говорю, слушай, мне некогда, мне тут есть в Хабаровске. Мне звонит потом секретарь, говорит, слушай, ваш хочет представить правление Сергей Николаевич Власов, он, ну, еще неизвестный человек, он еще был молодой тогда, он говорит, слушай, я прочитал эту биографию 16 раз, написал слово ⁇ успешно ⁇ Ты когда на работу готов выйти? Это было примерно наше собеседование. Я первый раз в жизни писал эту автобиографию. Да, да, да, это прекрасный инструмент, забытый. Ценностное управление версия 1.0 это фонарик и выборы. Ценностное управление версия 2.0, ценности внутри нас существуют, в том числе в форме вопросов, которыми мы задаемся. Вот у нас в голове крутятся вопросы, мы все время к Постоянно, ним возвращаемся. Да. Что ты, кто да. да, если мы узнаем, какими вопросами заморочен конкретный человек, как мы в этот момент. Ну, как он уже эти вопросы и, и задает. И, mm, э, то есть просто наблюдение. Озвучит. Опять наблюдение. Да, да, только наблюдение. И как только мы начинаем спрашивать, он, он начинает чик, нас да. обсуждать. Схлопывать. Он социально ожидаемые вещи uh -huh. будут. Только наблюдение. И, э, ну, может быть, интервью, в том смысле, как, когда ты покупал этот автомобиль, ну, какими вопросами ты задавался. Он говорит, ну, меня всегда будут пропускать, там, все будут уходить с моей полосы. Ну, нормально, вот, вот этими вопросами он задается. Экскаватор. Да, да, да, да, да, да танк, <laughs> без башни. И ценностное управление версия 2.0, я, конечно, книжку никогда на эту тему не напишу, потому что все ценностное Вместе управление напишем. версии 2.0 я ужал до одной фразы. Одна фраза. Как, как книжку написать из одной фразы? И эта фраза звучит так. Масштаб личности определяется вопросами, которыми эта личность задается. Очень классно. Я на своих встречах обычно в этот момент говорю: девчонки, прямо сегодня приходите домой, сажаете мужа перед собой и, глядя на него, пытаетесь понять, какими он зараза вопросами задается. А потом постепенно вводите ему в мозг новые вопросы, которыми он не задается. Чтобы расширить масштаб его личности. Да, да, да, да. Так, а он... что делать, если это мужчина? <связать> не работает. <связать> <связать> есть, есть три способа управлять женщинами, ни один не работает. <связать> Я работаю над этим. <связать> Пожалуйста, <связать> <да>, придумай инструмент. <связать> <Но> пока вот <связать> не получается. Значит, и версия, ценностное управление, версия 3.0. Ценност, ценности внутри нас и внутри компаний живут также в форме правил, которым мы следуем. Если мы узнаем правила, которым следует человек, за этими правилами стоят ценности. Вот мы, мы смотрим, как он кушает, как он паркуется, как он ездит. Из этого всего... Такой порядок на столе. Абсолютно. А ну, Треть... это тоже надо интервьюировать или тоже наблюдение? <клево> <клево> <клево> вот если интервью, то это должно быть интервью такое, чтобы человек сознательно думал, что его интервьюируют по поводу там... Словарного запаса. Ага. Ну, как я иногда э, провожу такое, на собеседованиях такой тест. У меня есть специальный рисунок. Этот рисунок из стандартной библиотеки Windows 3.11, Это черт знает какие годы. Там на рисунке мальчик, свинья, удочка и морковка. И они все вместе бегут в одну сторону. И я человеку говорю: вы идете вот на такую профессию. Ну, там, например, вы идете на портье. Человек говорит, ну да, я иду на партию. я говорю вот. Поэтому нам надо проверить ваши, ваши лингвистические способности. Что такое лингвистические способности, я сам не знаю, но с этого момента человек думает, что его проверяют лингвистические способности. То есть поставили, за закрыли. Да, да, я его сознание отвлекаю, я говорю вот рисунок, дай, перечислите, дайте название, перечислите действующих лиц, дайте им психологическую характеристику, что было до этого, что сейчас и чем закончится. Люди начинают говорить, мальчик гонит свинью на ферму. Я говорю, вы всегда не выполняете распоряжение руководителей? Чё, как? Я говорю, ну сначала надо название дать, а да, эм, летний день, мальчик гонит там, то да то -да -да -да. Действующие лица, мальчик и свинья. Я говорю, а морковка, это тоже действующее лицо. Человек дает ему психологическую характеристику, рассказывает все. После этого я говорю. Представьте, что здесь на картинке изображена такая метафора. Кто-то кем-то при помощи чего-то управляет, ну это обычная жизнь. Человек говорит, ну да, представил. Я говорю, какую роль вы хотели бы занять? Ты, наверное, не удивишься, но 94% выбирают мальчика. Три процента да. свинью и один да. процент Когда человек выбирает мальчика, я ему совершенно серьезно говорю, извините, собеседование завершено, нам нужна свинья. И смотрю на реакцию. Большинство людей говорит: идите нафиг со своей семьей. <свят> Больше всего мне нравятся ответы, когда человек говорит Напомните, какой у вас пакет вознаграждения. Я говорю, ну вот там… – И готов быть свиньей? да? да – Да, да, Ну нет, подожди, ну, подожди свинья – это кто-то кем-то при помощи чего-то управляет, то есть готов ли ты быть управляемым? Ну и, и мной управляют, и, и тобой, ну, да. Парадигма, да? мы всегда да. да, да, да. кто-то нами, а кто-то кем-то мы. – Конечно. И если, если человек этого не признает и говорит, что я никогда не, не подчиняюсь, ну а ну, зачем надо? Да. Даже владельцы бизнеса и нет, нет, да и подчинять, Нет, нет, да и да? знали такие <laughs> да, истории, да. да, да, <свят> да. да там, возьмут Уголовному кодексу, подчиняться. Подчиняться или, там, или шучу... там выезду за границу. Да, да. Вот. Поэтому третьей формой существования. Нет, третьим способом описать ценности являются правила. И что касается корпоративных вещей. Вот м, описание правил, пожалуй, самый перспективный способ понимания корпоративных ценностей. То есть фиксирование из, из, то есть, да, сейчас. Да, ты к ним приходишь, и ты можешь гарантированно быть уверенным, что они уже живут по правилам. Угу. Уже. Сто процентов, конечно, они сложились, это уже самостоятельный организм. Да. Некоторые правила ведут их к цели некоторые правила позволяют им сосуществовать там разные группировки там например в одной компании я пришел туда как консультант но меня представили как сотрудника ну так было проще и на четвертой минуте пребывания в офисе ко мне подошла женщина села рядом положила свою руку теплую на мое колено сжала его и сказала ты с кем я говорю варианты говорю «В смысле?» Она говорит, то у нас есть две группировки, одну возглавляю я, вторую возглавляет вот та женщина, а -а. не, не директора, вот та женщина. «Ты с кем?» Я говорю, можно я сам по себе? Она говорит, не получится. Она не знала, что я консультант. Она говорит, не получится. Я говорю, ну, дай время хоть раздуматься. Первый рабочий день, я пошел на первый перерыв в кофе, подходит вторая женщина и говорит, первая подходила? Я говорю, подходила. «Предлагала». Я говорю, «Предлагала». Она говорит, что решил? Я говорю, «Хочу попробовать сам». Она говорит, «Не получится». И потом она мне вторая разъясняет. Вот говорит, смотри, ты выступаешь с какой-то идеей. Если ты в моей группировке, я твою идею поддерживаю, а та группировка твою идею критикует. Генеральный сидит и смотрит. То есть, кланы, да, выдерживаешь ты критику, и твой проект выдерживает критику противоположного клана. Угу. Если вы значит, ну что-то есть в этом. И это А цель. если в той бы ты группе был, то эти бы выкидывал. Да, да, да. А говорит, если ты ни с кем, то мы тебя будем критиковать двух сторон. А, за ужстрой. Ну, тебе это надо. Кем, да. Я говорю, ну вот так. Все ясно. Да. Yeah. То есть и и ты, ты правила узнаешь, переступив в компанию. Знаешь, компании. Я, <coughs> это, я это вот называю ограничивающие штампы и убеждения То есть я их спрашиваю, а uh -huh. что вам, как uh -huh. вы попали-то uh -huh. вообще в эту ситуацию, в uh -huh. которой вы есть? Uh -huh. Ну типа, там ты знаешь, меня за это не уволят, uh -huh. там ты предложил, ты и делай. Yeah. Yeah. То есть yeah. да. вот это все. И мы собираем их там, знаешь, на пачку презентаций хватает. Да, и главная проблема компании вот в плане ценностного управления, мы сейчас говорим про него, это в том, что они живут по правилам, которые не осознаются. Ага. Вот если бы они написали список этих правил и посмотрели, чему они следуют, они бы сказали, да это средневековье, тут не хватает только человеческих жертв, и ревизия правил, которые мы следуем, это одна из задач ценностного управления, то есть освободиться от балласта, что-то у нас может тянуться со времен до компьютерной эры, где угу. нужна была, как это называют, мокрая печать и живая подпись. Что-то тянется, там пришел финансовый директор, принес свои правила, потом мы узнали, что он подлец, мы его уволили. А правила-то остались. Никто же не помнит, что это его. Это что его, да. что он был автором, да? Поэтому первое, что надо сделать, это сделать ревизию угу. правил. Что второе? А второе, это нужно понять, куда нас эти правила ведут. Например, ну, я такой, конечно, поверхностный бытовой пример: есть корпоративная стоянка, на корпоративной стоянке есть место, где, которое никто не занимает, потому что это место владельца. Не ага. Вот это, это правило, правило. Но оно прибавляет нам денег в баланс, Нет. не прибавляет. И тогда вот в современные компании, там, я не знаю, XX сделали, Y или кто-то, они начинают сомневаться в необходимости таких правил, потому что мы тратим энергию на статус. То есть, если есть парковка владельца, то значит есть еще какие-то другие плюсики, статусные да. правила. Я помню ты знаешь тоже вот не помню в какой книжке они тоже посвящены ценностному uh -huh. управления Собственник в конце это иностранная компания. Uh -huh. говорит, Слушайте, я реально очень много понял. Uh -huh. Вот смотрите, берет бейджи, я угу. просто сотрудник, сегодняшнего угу. дня никаких корпоративных парковок, ничего, да, мы просто да, все равны. Да, да, да. и э, второе, первое, мы избавляемся от балласта, второе, мы каждый, каждое правило, которое остается, мы прогоняем через сито вопросов, э, приносит ли это правило благо для компании это не обязательно прибыль, но э, это может быть правило для укрепления на рынке, для имиджа. Класс. Вот что а как теперь? Ну, например, <къем> если мы вернемся к ценностям, <къем> да, мы же можем их идентифицировать. То есть не только там, там честность, порядочность, там, не знаю, там дружелюбие, например, там, <къем> да. Вот э, они откуда берутся? Как их сделать корпоративными? Как люди сделать так, чтобы они стали жить по ним что ли? В одной компании владелец. Физич, на уровне физиологии не переносит ложь, угу. то есть Честность его, или правдивость? Он ложь не переносит. А как это зафиксировать в слове в русском? Сейчас, это ага. другой вопрос, он, если он узнает, что ему солгали, он из, избавляет себя от общения с этим человеком, и если мы хотим, чтобы нормальные люди смогли с ним работать, мы им просто говорим, у нас есть правило. Нельзя врать. Врать нельзя. Ты можешь сказать: Я не могу ответить вам на этот вопрос, ты можешь промолчать, врать нельзя. Uh -huh. Если тебе задан прямой вопрос, ты должен на него ответить, или сказать: Извините, я не могу ответить. Не могу, да. Да. Пятая поправка. Да, да, да. да и это есть способ донесения ценности, быть честным. Угу. И люди знают, честным да. Честным. И мы им приводим примеры, когда люди с высоких постов увольнялись, когда люди на линейных должностях не росли, потому что были пойманы на лжи, и и все, это ценность заработала. То есть смотри. Шаг первый. Мы формулируем правила на основе этой ценности. Второе. Мы показываем в реальной жизни примеры, когда это правило работает. Uh -huh. Что мы человеку показываем. Это не тезис. Это наша реальная жизнь. Вот видишь фотография? Мы его уволили, потому что он соврал, сказал, прекрасно, что смотрит, э, смотрит сериал Моя вторая няня, а не знает, кто режиссер. Все. Вот теперь думай, за свои слова придется ответить. То есть обязательно корпоративными ценностями могут быть ценности самих людей. Не обязательно. Но они могут их придерживаться. Если правило работает. Есть как поощрение, так результат наказания. То есть, возвращаясь, а пряник. Опять без пряника, то есть только как бы пулеметы, шашка и сабля? Ой, плетка и сабля. Пряником может быть сами правила, а, тебе которые так близко, упрощают да, жизнь тебе так близко, так здорово жить по этим правилам, что это само по себе пряник тебе больше никуда не хочется. Ты знаешь, меня я... больше всего поразило и прям тронуло в самое сердце твой постолац, который там в первой строках книги, что люди, не понимая правил, начинают думать: а я так думаю, да? Или, mm -hmm. или, или мне так кажется mm -hmm. лучше? Mm -hmm. МКТЛ. Да, это... МКТЛ. Мне, мне кажется, так, так лучше. лучше. Да. А как сделать так, чтобы все знали, что вот не, не ему так кажется, а вот мы четко знаем, как надо, и все должны делать так. Значит, я, я так не хотел выдавать эту тайну, прям, ну, ну ты тисками вырвал. Давай будем считать, что это мой подарок, подарок. тебе на день рождения. Значит, смотрите, этот метод донесения ценностей, донесения правил, он должен использоваться в самом конце. Ага. Когда уже ничего другого.. То есть Н все перепробовал. Ничего не помогает. Да. И вы должны знать, если не сработал этот метод, все. Пулемет Максим. То есть больше Серьез. вы ничего Серьез. не можете сделать. Да. Значит, смотри. Способ, методология донесения правил. Ты подходишь к сотруднику, кладешь ему руку на плечо. Ну, или на предплечье. Ну, в общем, если это женщина, то, ну, как бы надо так аккуратно, потому что потом, знаешь, эти истории страшные. Итак, ты подходишь к сотруднику, обязательно надо его коснуться. Это, это принципиально важно. Смотри, пока ты человека не коснулся, он может на тебя смотреть, а сам быть там, где-то нас То есть ты его включает. Да, он, он может не с тобой быть. Ага. Вот он, он смотрит на тебя, привычно кивает, но ты не уверен, что он тебя слушает. С женой так не работает? С женой вообще ничего не работает, не, ни один из методов, которых я говорю, не работает с женой. Значит, смотри, когда ты касаешься человека, он такой, ах, что ты, меня кто-то трогает, и он возвращается внутрь себя, То есть, если ты его касаешься, ты можешь быть уверен, что он сейчас там, внутри. Будем считать, что за предплечье касаешься, да? или за плечо так касаешься, смотришь ему в глаза, паотически наклоняешь голову и говоришь. У нас так не принято. И так покачиваешь головой, у нас так не принято. Если человек этого не понимает, все. Пулемет Максим. Хорошо. Это последний последний шанс. Это на самом деле так работает. Я на выступлениях часто рассказываю: я работал на Балтийском, и моя бригада перевыполнила план. Мы сделали работу, которая. Должна была быть сделана за три месяца. Мы сделали за месяц. Ну, так получилось. То есть, просто так получилось. И меня вызвал начальник цеха. Я шел туда на полусогнутых. Потому что начальник цеха на Балтийском это заводе это пфф, величина. Я не знал, кто генеральный секретарь партии, но я знал, кто начальник цеха. Я шел и думал. Ну, наверное, он скажет, что я молодец там. Ну, так потрепит по щеке так потрогает, там, наверное, письмо родителям напишет Ну, буду честен, а медальки думал, ну, медальки, маленькая да, медалька. медалька да. Я захожу, он, правда, там и маму вспомнил, ну, много чего сказал, но в таких словах выражался, что, я думаю, что, наверное, медальки не будет. Коротко говоря, его речь была примерно такой. «Как я тебе могу заплатить 750 рублей, меня же коммунистическая партия из коммунистической партии исключит. Бери своих акламанов, он имел в виду бригаду, иди на корабль, ныкайся там, и чтоб тебя никто не видел». Два месяца. Два месяца, а я тебе буду выплачивать. Я из, выхожу из кабинета, стоят три бригадира из моего цеха. Говорит, пойдем поговорить надо». Ну я не знаю, как тебе. Мне два раза такое говорили. Первый раз я играл в ансамбле. Это у нас я вспоминал в одном колхозе. Был в школе, когда мне говорят, пойдем поговорим, это значит, что ты сейчас получишь. Да, ну у меня было так. Я на гитаре играл в ансамбле, и мы приехали в колхоз концерт давать. И после концерта один колхозник говорит: Пойдем поговорить. Ну я честно говоря подумал, что он аккорды хочет записать. Не, аккорды не стал записывать, просто ударил. говорит, На девчонку его смотрел как-то не так. И эти тоже говорит, Пойдем поговорить надо. Думаю, ну какие аккорды? Они даже не знают, что я на гитаре играю. Заходим за угол, они говорят, еще раз перевыполнишь план, получишь, мы тебя заварим на корабле в какую-нибудь шкеру, и ты будешь плавать с этим кораблем пожизненно. Ты ты вот когда-нибудь уволишься, будешь интервью на радио давать, а нам всю жизнь потом по твоим расценкам работать. И ты знаешь, я в общем-то все сразу понял. Моя бригада больше никогда не перевыполняла план. А могла ведь? А могла. То есть коллектив быстро доносит правила, по которым надо работать. Знаешь, же... Я сейчас вспомнил да. удивительная вещь. В пор своей молодости. Опять же, вот у меня, знаешь, сейчас идут такие воспоминания. Я, видимо, открыл эту шкатулку. Да, он, он, моим партнером, когда я достаточно. У нас была серьезная крупная фирма, потом мы разорились. И человек, который мне помог вновь стать Антон Михайлович Чурсин. Он, у него были зоомагазины, и вот он говорит, Ром, ты представляешь, я беру новую продавцу, продавца на работу, и потом э, она, они мне говорят, вы знаете, что ко мне же в первый день подошли и показали пять, пять, пять способов воровства да, да, да, на кассе. Да, То да, есть, да. получается мгновенно всё. Вот, вот они ценности, вот корпоративные правила, и вот тут же можно понять, какими вопросами они задаются. То есть можно ли здесь воровать, как, легко ли, там, и прочее. И, и вот в этом все ценности. И главная задача менеджера переустановить правила. Есть еще одна вещь про ценности, которую, наверное, стоит сказать. Когда человек и когда компания исследует свою систему ценностей, если по результату исследования они оказываются довольны, это значит, что они смогли себя обмануть у человека, который не занимался систематически анализом, выстраиванием своей системы ценностей, когда он узнает свою истинную систему ценностей, у него должно быть огорчение. Шок. Да, как минимум. Почему? Потому что у нас есть единственный ресурс, невосполнимый, это время жизни, и мы его можем расходовать тремя способами. Мы его можем инвестировать, мы его можем тратить и терять. И когда мы узнаем свою систему ценностей, мы узнаем, сколько времени потеряно. Да, потеряно. И потеря это так провести все уроки химии в школе, что вообще не помнить, что валентность. Ты знаешь, что такое валентность? Помню. Это цифра вот эта, которая плюса минуса вот этого ядра или что-то электрон. Хорошо. Слушай, я даже формулу спирта можешь набросать? Сио 6 уа Ты не зря в химию ходил. А я вообще не могу. Я, если меня будут пытать, я ничего не смогу сказать по-немецки. А я учил немецкий. Ну, Хнедохов уже не пишет. Да, я недавно, у меня есть знакомый немец, я недавно с ним встречался в Турции. И снова его посмешил. Он говорит, а вот Константин немецкий знает. Я говорю, да, я знаю фразу Ихбен Костя, Ихбен Сверльф, я реальт. В свободном переводе меня зовут Константин Викторович Харский, мне 11 лет. Костя, Или буквально. 12. Да. Время пролетает незаметно. Ты видишь, что эфира осталось там 5-6 минут. Скажи а что, мне, потянуть пожалуйста. никак нельзя? Смотри, вот мы изучили ценности, которые есть, изучили правила корпоративной культуры. Но собственник-то хочет другого, он хочет, чтобы что-то изменилось, чтобы эффективность компании стала больше. Как туда что-то добавить? Или надо работать с тем, что есть? Вот этот главный вопрос. Да, это хороший вопрос. Если можно сказать на миллион, то значит на миллион. Зачем нам нужны книжки о том как работает компания запас, как работают другие вдохновляющие великие компании Посмотреть, что может быть? мы можем обратиться к опыту Apple и понять а какие правила привели их в то место где Класс. они есть? Я долго пытался понять, какая главная ценность может быть у Apple. Я даже сомневаюсь, что они сами ее выявляли, потому Но что ты почувствовал ее, да? Ты знаешь, я, когда я приблизился к пониманию, то мне да. на глаза попалась книжка, и я прям упал. Ты посреди книжного магазина. Какая? Хлоп. Дело в том, что на книжке было написано главная ценность Apple. И я подумал вообще, знаешь, вот я тоже это важно хочу сказать. Когда компания, это нам эти сейчас, знаки? Сейчас, сейчас. Когда компания находит свои настоящие ценности, то это должна быть тайна-тайн. Их нельзя на стену вешать. Ты нашел свою секретную преимущество. Да, ты должен это упаковать в ничего не значащие слова типа клиенториентированность. Но все должны понимать. Не все. Все должны понимать трактовки, но не истинные ценности, потому что их повторить тогда можно. И когда я по подумал, что я выяснил истинную ценность Apple, появляется книга с названием «Безумно просто». Э Эту книгу пишет человек, который делал рекламу для Apple. Ага. Возможно, истинная ценность Apple – это делать безумно простые вещи те вещи, которыми мой трех-двухлетний внук может пользоваться и находить свои мультики сам. Абсолютно точно. Теперь смотри, mm -hmm. если мы на этом опыте находим, что, возможно, истинная ценность ⁇ делать простые вещи, мы можем сформировать набор правил. И там в книге автор описывает, когда к Джобсу приходили инженеры и показывали свою разработку, он говорил, Парня, можно проще сделать? Uh -huh, я помню. Во а многих книгах да, о Джобсе пишется. Да. Он, они, инженеры говорят: да не, это вообще, но ну, это проще некуда. Ты знаешь, вот этот вот, вот этот жест смахивания, um, отвечай uh -huh, на телефон. Uh -huh, я помню э, в одной из книг о Джобсе, он говорит, проводил совещание. Говорит, как нам сделать так, чтобы человек легко ответил? Uh -huh, было тысячи вариантов. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Там, а все были кнопочки на uh -huh, да, да, да, да, да, Говорит, да, да, надо да, что-то такое, да, естественное, что-то да, естественное. И вот это вот естество, оно у да, кого-то да, там да, родилось. Вот оно. Оно родилось, потому что было правило. Давайте убьемся, но найдем самое простое. Самое простое. Потому что сделать сложный интерфейс, даже я могу. Да и заплати мне денег, я тебе сделаю сложный интерфейс, запутанный, вообще ужасный. Так смотри, мы берем книжку про Apple. Читаем и пытаемся выделить оттуда правила, которые Apple привели в то место, где Apple Сейчас, есть. Да. После этого мы начинаем это правило внедрять в своей компании. Сначала на своем уровне, если это первое лицо. Он на своем уровне, это правило с секретарем, с замами, uh -huh. со всеми, кто с ним общается. Это правило прижилось и потом начинает погружаем, продолжаться. Погружаем, погружаем, да, да, да. Да, да. И оно как бы, как метка окрашивает весь коллектив, и кто-то это правило не принимает. Ты Но подходишь выжать, к нему, не-не-не, да? а, ты уже забыл, подходишь, за плечо. кладешь руку на плечо, наклоняешь, вот так, смотри, так наклоняешь голову по-отечески, и у нас так не принято. И все, и должны понять. Супер. Костя, расскажи буквально, там, может быть, в завершении нашей программы. Во-первых ты знаешь, я получаю истинное удовольствие, потому что все, что ты говоришь, оно настолько откликается во мне, настолько мне интересно, и я надеюсь, интерес нашим слушателям. И вот если человек, знаешь, я всегда говорю, что тренинг уже давным-давно идет, имеющий усы да услышит. Вот берите наше видео, ставьте да, на паузу. То есть да. Ты столько сказал, что просто можно под конспект, и консалтеры отдыхают. Ты расскажи немного буквально о себе. ты, Я знаю, что у тебя книга скоро выходит. Да. И еще, и еще, и еще. Ты очень интересный человек. Ты рассказал, что ты сторителлер. Помнишь, как ты да, сказал, что да. я, ведь все время рассказывал, а оказался там Да, да. Всю жизнь рассказываю истории про книжку. Расчетная дата 18 декабря. Выходит из печати седьмая книга. Разыграем. Давай. Да, Кто давай. в наших социальных профилях в Фейсбуке у да, да, Кости да, или да, у меня да. напишет нам какой-нибудь интересный вопрос, или вообще просто там: вот мы готовы подарить эту книжку с твоим персональным автографом. Mm -hmm, да? да, да. Книга называется Большая перемена. Это практически художественная книга с героем, с любовью, с перипетиями. Это книга о том, как обычный человек превращается в продавца. Uh -huh. Что происходит что внутри. Что меняется внутри. внутри. да. То есть, Трансформация да, и, потому что, когда мы говорим об э, обучении продавца, мы говорим о внешних навыках. Uh -huh. Если он внутри не меняется определенным образом, то ни, никакая техника продаж Сука. не делает его Сука. продавцом. О себе немного, два слова. Как ты себя поддерживаешь в тонусе? Что ты делаешь? Вот Чем ты планируешь заниматься? Эм, вот ты, ты мне сегодня поздравил, там, пожелал, я тоже хочу пожелать, потому что я уверен, что мы через год там встретимся, чтобы посмотреть, что изменилось. Вот, что бы ты себе какие вот задачи поставил бы на год? Ты знаешь... Больше всего я получаю удовольствие от э, того, когда встречаюсь с людьми и компаниями, которые произвели перемены. Вот они были такими, стали такими, стали другими, да. да, и вот э, их счастье от того, что они смогли изменить свою жизнь, э, это, конечно, подпитывает, я бы даже сказал, на годы подпитывает. И тоже таких и примеров много, и ну я там вчера рассказывал, вспоминал, у меня был эксперимент, я по Питеру повесил объявление, куплю ваши проблемы и номер телефона. И люди звонили, говорили, как проблема, ну так, за деньги. А сколько стоит? Ну, рассказывайте, что за проблема, мы купим. И люди приходили ко мне, это был 1993-1994 год, рассказывали свои проблемы, я говорил, ну, эта проблема стоит там 15 рублей. Чего? говорит, как 15 рублей, я же 10 лет ей страдаю. Я говорю, подождите, если вы хотите от нее избавиться, то 15 рублей нормальная цена. Если вы хотите продолжать наслаждаться этой проблемой, так оставьте себе и используйтесь. И большинство людей соглашались на 15 рублей поменять. Я кол деньги на стол, и ты бы видел лица, с которым человек эти деньги брал. То есть в нем такая перемена... А да, в нем перемена прямо на лице была. Жалко, видеокамер не было. Это вообще было бы ужас. И некоторые люди приходили через несколько дней, просто физически не узнать. Менялось, тонус лица менялся. И, конечно, вот это самое интересное, но работать с одним человеком – это одно, а попробовать поменять как бы более массово, если так можно сказать, это другое. И один из способов менять массово – это книги. Это правильно. Если ты можешь, ты тоже должен писать книги, обязательно должен писать книги, потому что это в том числе инвестиция ты оставляешь о себе и свой опыт оставляешь вот в таком фотографии. Пожелаем друг другу встретиться через год. И обменяться книжками. И обменяться книжками. книжками. Отлично. Дорогие друзья, я провел невероятное утро сегодня с Константином Харским, потому что мы поговорили о важнейших вещах, это и для человека, и для компании, и для, вот для каждого из вас, персонально смотрящего сейчас наш эфир или смотрящего у нас в записи. Поэтому смотрите, учитесь, развивайтесь и будьте счастливы. Это был бизнес-завтрак с Константином Харским на радио Медиаметрикс. Пока. Пока.